Всем приветики. Сегодня у нас будет такая тема Grand Summoners, как переролить себе героев. Многие наверняка спрашивались таким вопросом, можно ли в этой игре вообще переролить. Отвечу сразу. Конечно можно. А вот как этим заниматься и что для этого нужно, сейчас расскажу. Для начала нам нужно приложение Bluestack на компьютер, либо рут права на телефон на телефон получить в нынешних реалиях довольно проблематично, да и мало кто будет с этим морочиться, а вот в интернете найти версию BlueStack с рутированной частью без проблем. Поэтому мы заходим в игру, смотрим что у нас есть в игре на данный момент, то есть у нас вот наш видеоролик прошлый, если вы уже смотрели, то я объяснял, что это за игра, как она работает, что да как. Получу сейчас кристаллики, которые здесь мне падают. В всякие миссии зайдем. И теперь давайте посмотрим. Смотрите, у нас есть такое чудо. Мы здесь можем выбрать э, понравившийся нам баннер. Допустим, у нас, э, насколько я помню, да, у нас два билетика есть. Вот киллокин, э, давайте их используем. Откроем баннер. Э, в принципе, нам ничего не упадет. Поэтому можно уже особо не волноваться. И также мы можем сделать... Э, с другим каким-нибудь баннером. Раз какая-то птичка. И еще один четырехзвездочный персонаж. Давайте выполним призыв. Призыв, призыв, призыв. Призыв за пять кристаллов. Снаряжение. А, даже по три кристалла. Нет, можно даже сделать по-другому. Давайте мы быстренько сгоняем в... Любой данж. Любой данж вообще. Посмотрим тут, есть ли какой-нибудь однозвездочный данж. Все буду делать в реальном режиме, чтобы было все легко. Вот. Был. Да вот что-то как-то не смог туда попасть. Ну и ничего страшного. Сейчас найдем быстренько какой-нибудь данж. В крайнем случае сами создадим. Вот. так. Что тут у нас есть вообще трешка самая минимальная вот денег отлично заходим в Делик, нажимаем рейди ждем когда у нас прогрузится персонаж нашего союзника как мы видим довольно быстро это все произошло ждем ждем, когда мы пройдем этот квестик. Дело в том, что сейчас у нас есть такая особенность в игре, что при прохождении вместе с кем-то вы получаете 5 кристалликов за первых десятерых новых игроков. Для вас новых. То есть вы с ними впервые встречаетесь в игре. А для дальнейших до 100 человек, вы будете получать уже по одному кристаллику. Что довольно интересно. Сейчас вот получим э, все кристаллики. Откроем какой-нибудь баннер. Посмотрим, что у нас там есть. И будем э, перероливать. Раза двух, трех достаточно, чтобы переролить Данный способ относится к глобальной версии игры в основном, потому что на японской локализации там есть одна особенность, при которой у вас будут проблемы с этим. вы не сможете вы не сможете пройти ну, пропустить вы не сможете реальную версию. То есть ознакомление руководства вы не сможете пропустить. А это не самый лучший вариант, потому что вы не сможете в таком случае быстро это все делать. Вот мы получили один кристаллик, и здесь еще у нас будет аж 15 кристаллов. Замечательно. Давайте откроем какой-нибудь баннер. Вот этот, к примеру. Сейчас он у нас откроется. Получим снаряжение какое-то и будем перероливать, потому что наверняка нам не понравится то, что упадет. Так, трешка, четверка, снаряжение всякого падает много, но не все можно использовать, которое здесь падает. Хо! Знаете, я хотел как раз-таки сейчас перероливать на Тру и ноги Это меч очень-очень хороший. Но что-то как-то получилось так, что он выпал сейчас. Поэтому будем перероливать, значит, на другое какое-нибудь снаряжение. Допустим, давайте будем перероливать на Зангетсу. Пытаться. А вот мы получили, в принципе, все, что нужно. Нам не понравилось. Мы переходим... делаем следующее де действие. Во-первых, нам нужно включить рут-проводник. Во-вторых, нам нужно перейти в устройство. Дальше путь. Дата. Потом дата. Потом мы должны написать слово ground. И здесь у нас появится э Одна или две папки, в зависимости от того, играете ли вы на японской локализации или нет. Я знаю, что у меня первая папка это Grand Summoners, которая является э, глобальной версией, поэтому мы без проблем заходим в Shared Preference, в эту папку. И дальше мы видим вот этот файлик. Этот файлик как раз-таки и отвечает за то, чтобы сохранять в себе данные вашего профиля. В том числе, он сохраняет данные вашего ID. Из-за которого вы не сможете играть с одного аккаунта на двух устройствах параллельно. Удаляем его. Удаляем. Замечательно. Теперь нам нужно просто зайти обратно в Grand Summoners делаем это следующим образом заходим на главную открываем приложение Grand Summoners открывается отлично нажимаем Game Start ждем загрузки файлов Загрузка файлов почти закончилась. Соглашаемся. Пишем какую-то фельверду. Нажимаем ОК. Замечательно. Дальше нажимаем Skip. Skip Tutorial. Выбираем Corsair. Потому что она топ-персонаж среди новых, которые вам доступны в самом начале. Дальше пропускаем. Все это было больно. Нажимаем Get Crystal. Скорее всего, 50 получим. Так и оно и было. Нажимаем лотерею. Лотерея у нас 20 призыва дала. Дальше быстренько прокликиваем наши подарочки. Также можно ускорить получение наград, выйти из игры после нажатия Skip в момент сюжетки. И вы сможете уже после, заходи... после захода в игру получить снаряжение и все остальное без проблем. Теперь... Давайте объясню, почему я зашел в kill, kill кроссовер в самом начале. Дело в том, что первый вызов делается через пятикристальный вызов. Почему? Потому что при вызове пятикристальном, даже если выпадет рез и даже если он не будет вам давать никакой анимации, он все равно гарантированно вам сделает пятизвездочный вызов. Да, говняшка какая-то выпадет, но 300 или 500 алкостонов халявных, это довольно неплохо. Следующее, что мы делаем, это мы нажимаем один раз по баннеру Kill снаряжение. И также получаем подарочный лотербак. Вот таким образом мы получили два снаряжения халявно 5 звезд. Дальше мы забираем отсюда подарочек от лотереи, чтобы у нас были кристаллы. Дальше мы делаем э, открытие баннера, который нас интересует. Ну давайте посмотрим, что у нас получится. Так, первый, второй. Отлично. Скорее всего, гарантированный у нас будет юнит с баннером. Всего один персонаж. Но, с учетом того, что у нас фиолетовый был тач, мы сможем, скорее всего, получить неплохого персонажа. Посмотрим, как мы нам какашку выдаст игра. Так. Прокликиваем, прокликиваем, прокликиваем. Призыв также можно после нажатия на кнопочку э, скипнуть. И выпал нам Диас. Вполне неплохой персонаж. Он саппортер. Э, у него неплохие скиллы. И пассивные скиллы. Так, мы выбили Диаса. Ну ничего. Открываем теперь... Наш All-Star Equip Summon. Смотрим, что здесь выпадет. Здесь у нас выпадет, скорее всего, одно снаряжение, да, пятизвездочное. Посмотрим, что выпадет. С некоторой вероятностью выпадает несколько, как мы могли видеть в призыве в прошлом. Сейчас нам выпало одно, примеру. Таким образом, таким образом, нам выпало о, довольно неплохое снаряжение. Это снаряжение является настоящим у Санстоу. Очень хорошее снаряжение для Санстоу. Таким образом, таким образом, мы... Перероливаем персонажей. Перероливаем кристаллы. Имеется в виду фрагменты от боссов. которые Таким образом мы можем перероливать все, что угодно. Все что вам душе угодно. Можно переролить лотерею, которая у нас сейчас там идет. Можно переролить персонажей из Рыцарей Крови, попытаться получить. Таким образом, мы видим, что э, в этой игре можно получить стартовых персонажей максимально сильного с помощью перероливания. А с учетом того, что у нас сейчас идет All-Star, у нас здесь огромное количество хороших персонажей. Просто невероятно большое количество. Поэтому у вас огромный шанс получить стоящего персонажа. Если вы только начинаете играть в игру, этот способ открытия персонажей вам идеально подойдет для того, чтобы начать мощно и красиво играть в эту игру. Ну что ж, вот такой вот видосик у нас был коротенький. Надеюсь, коротенький. Кому понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на и вступаете в Discord-канал, где мы постим свежие новости Grand Summoners. Постим именно на русском языке. У нас там огромное количество гайдиков. В первом видеоролике, ссылка будет сейчас всплывать, вы увидите в самом конце что у нас вообще творится в данном Дискорде. Ну а с вами я прощаюсь. Счастливых вызовов. Удачи. До новых встреч. Пока.